Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Ну, сегодня 12 июня. Вроде говорят, у кого-то праздник. Чуть за день все-таки. День России. День России. А что именно? Ну, России Россия. Интересный вопрос, конечно. Ну, хорошо, подскажу. Вроде говорят, как независимость. Тогда да. просто следующий вопрос. От чего независимость? Представляю, как а потом это попадет в какую-нибудь нарезку. Нет, нарезки было... не будет, все целиком Граждане будет. не знают, что за праздник сегодня и так далее. Нет. Значит, вот где это будет. Так, ну, ребятам еще. А, спасибо. Вот, так да. что ничего страшного. Добрый день. Информационное агентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Какой? Вопрос такой. Сегодня говорят 12 июня и говорят чей-то праздник. Что за день? День, день России. России, Российской Федерации Российской Федерации А как она появилась-то? Почему именно День России? Почему День России? А то некоторые говорят, независимость какая-то От чего? Не, у нас независимости нет Нету? Нету Понял У нас Владимир Владимирович президент Ну, разве дело только в одном днем? Нет Дело в нас во всем народе. Угу. Я так считаю. Понял. А как вот с такой точкой зрения? О том, что неважно, там, кто сидит, Владимир Владимирович, там Дмитрий Анатольевич, Борис Николаевич, система-то одинакова? Ну вот именно. То есть проблема с... в системе? Да, система. Я считаю, что угу. это система Виноват. И она прогибает каждого под себя. Есть такое. Ставит каждого рабом денег. Система такая. Ответ да. один. Значит, надо менять систему? Да. И менять должна молодежь в первую очередь. Угу. А молодежь э, знает, как ее менять? И на что менять? На что пока что непонятно. Угу. Но нужно делать какие-то продвижения к этому. Понял. Врастать в тину и погружаться в болото не хочется. Ну да, как-то так. Uh -huh. Понял, благодарю. Относительно всего вот этого, что я сказал. Uh -huh. Я бы вам, конечно, сказал свою точку зрения, но я считаю, что самая хорошая uh -huh. система, которая сейчас есть, самая стабильная, надежная, перспективная, это именно та, которая у нас есть сейчас. Вы этого просто не знаете. Удачи! Благодарим. Вы на вопрос не ответите? Ну, какой? Ну, сегодня 12 июня. Угу. Вроде говорят, чей-то праздник. Что за день? День России. День России. Ну, Россия вроде и Россия. Угу. Вот. А что с ней так, не так? Как она, что, изменилась? В смысле изменилась? Ну, вроде как независимо от чего-то ну, стала... А от чего она стала независима? От СССР? От СССР? Так <с> стоп, ну, раз было большое, целое, значит, отколовшись... Вот большого целого, значит, все этот организм становится слабее? Нет, нормально. Нормально. У нас нет, у нас не слабеет, у нас приключает. Ага, все, понял, благодарю.